Всем здрасте. Моя теория цвета. Даже если цветовая символика на самом деле субъективна, но ну, я так вижу, я так чувствую, то сам процесс, сам, само это колесо существует. Я распределила цвет как мысль, мысли, эмоции, синяя, голубая. Волевой рывок, когда ты встаешь с кресла, изумрудный цвет, цвет воли. Волевые действия зеленый. Желтые процессы, когда ты делаешь что-то на автомате. Желтый цвет ⁇ это событие. А событие переходит медленно в оранжевые результаты, в красные результаты. Почему красный цвет результата? Вишня красная, фрукты, цветы, вот это все красное. Осень такая багряная – Это цвет итогов. И сиреневые. Фиолетовые это время отдыха, благотворительности, время, когда красные результаты тратятся. И э, ты заходишь на следующий цикл новой идеи, нового чувства и нового витка событий. Красные результаты э, – э, сказка про это «Алые паруса». Главная героиня была уверена в том, что ей кармически положены какие-то результаты. Она не соглашалась заходить на новые циклы. Она отрицала. И она упрямо ждала, когда к ней придут ее алые результаты. Этот, этот цвет красный. Изумрудный. Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Волшебных три желания. Город изумрудный. Льву не хватало храбрости, страшили, не хватало ума, железному дровосеку не хватало сердца. И только Татошка, собачка, не комплексовал. То есть я недостаточно храбрая, умная и добрая. И поэтому я потеряна для своих родителей. И только как ангел-хранитель или воображаемый друг Татошка никогда меня не оставляет. Но я зайду в изумрудный город, я проявлю волевые действия, я стану личностью. Изумрудный цвет. Там, где личность проявляется и начинает действовать. И тогда мои родители снова меня обретут. Такой вот изумрудный цвет. Желтый мы знаем, вот, рискованно касаться темы раз, но одна раса названа желтой. Это раса связана с Азией. И что произошло сейчас? Все работы, все желтые процессы ушли туда. Порой сами процессы совершенно такие. С точки зрения капитала это дешевые работы. Это ювелирная работа. Это позволило снизить стоимость товара и сделать его гораздо более рентабельным. Да? Ну вот у нас пример, что такое желтый цвет. Это процессы, процессы производства. Но эта же страна, эта же держава, Азия активно использует ноу-хау, это франшиза называется, активно использует организацию производства и идеи, перенимая у других государств, то есть синих мыслей, синих мыслей, идей, у нее недостаточно, но есть энергия желтого цвета, энергия делать процесс. Некоторые процессы ведут к быстрым результатам, некоторые нет. Исходя из этой теории, мы получаем такой момент, что Сами по себе процессы, привычки, то, как ты живешь, желтые процессы, это уже ресурсы и отдельный вид энергии. То, как ты встречаешь утро, встал утром, выпил чай, или встал, подумал о плохом, или встал, подумал о хорошем. Или настроение солнца на стол, как я называю, когда тебе обалденно просто так. Что сами по себе желтые процессы, это уже отдельный вид ресурса. Где мы подтверждение такого цикла найдем? Это было на канале TED, кажется, или где-то еще. Это известное исследование, когда исследовали обезьян, и приносили им банан. И у обезьян обнаружили три цикла жизни. Идея, мысль, эмоция, я хочу банан. Потом процесс, выполнение процесса, получить банан. И удовольствие, когда ты его ешь, красный результат. Эти циклы есть в нашем теле, они существуют на уровне химии организма, на уровне режимов работы мозга. Эти циклы есть. И сиреневый отдых. Обратите внимание, что фиолетовые символики вообще не, не бывают на государственных флагах. Вообще, никогда. Вообще, сиреневый цвет очень редко бывает в эмблемах. Это цвет, когда ресурсы заработанные тратятся. Отсюда мораль, отсюда проистекает дальше логически, что есть микро-ситуации, идея исполнения результата, есть макро-ситуации, как я показала на примере Азии, что целое государство специализируется на каком-то виде мышления и на каком-то виде энергии. И, разумеется, могут быть нарушения этого дела. Допустим, есть люди, у которых все в порядке с желтым цветом, но они не берут результат. Это мышление действительно. Это вот тот момент, когда тебе надо взять приз, а ты это не делаешь. Но ты делаешь процессы. Ты берешь на работе переработки, допустим. Ты готов учиться, ты в процессе. Но результат не выходит, а ты не мыслишь так. Я это понимаю только сейчас. Вот сейчас с появлением интернета я слушаю, тихо доходят, что не так. Я вроде бы много, много стараюсь, да, и никак. Есть люди, которые наоборот мыслят результатом, и у них получается эффективно сразу. Если бы был человек синий, очень синий, то, наверное, завел бы канал на YouTube <смех>, в стиле «Мой голос в космосе» рассказывал бы свои мысли и идеи. И э, сами такие каналы, разумеется, притягивают людей, у которых си э, синий ресурс есть, синяя способность слышать информацию. Но когда информация поступила, она оценивается голубым чувством. на «Да» и «Нет», «Плохо», «Хорошо» согласен, не согласен. Без голубого чувства у тебя не запустится изумрудная воля вста, встать и действовать, не запустится. Ты должен сказать, да, я это хочу, да, я с этим согласен. Этот же градиент заставляет догадываться, что существует такой диапазон оранжевого, каждый человек более или менее эффективный. И количество действий может быть одинаковым, а Ведут ли они к результату? Это уже вопрос следующий. Распределение цвета очень субъективно, это я так чувствую. Но в будущем просто мне будет удобно так описывать то, то, как я понимаю, говоря, желтые процессы, красные результаты, синие мысли и так далее. Это просто удобно. Пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч!